Репортаж Мэтта Тайоба в пятницу вечером доказывает, что Твиттер часто под руководством правительственных чиновников США. Вмешивался в то, что остальные. Репортаж Мэтта в пятницу вечером доказывает, что Твиттер часто под руководством правительственных чиновников США. Вмешивался в то, что остальные из нас считали свободными и честными выборами в этой стране, и не только в этой стране. Илон Маск написал в Твиттере на днях, цитирую, «Я видел много тревожных твитов о недавних выборах в Бразилии». Если эти твиты точны, то вполне возможно, что сотрудники Твиттера отдавали предпочтение левым кандидатам. Итак, мы знаем, я имею в виду, что ты заранее провел исследование, что Твиттер вмешался в демократические выборы в Бразилии, что должно быть преступлением. Это безусловно аморально. Есть ли какие-нибудь доказательства того, что администрация Байдена или правительственные учреждения США были причастны к этому? Я не изучал причастность правительства США к этому. Что я могу, что я могу сказать наверняка, так это то, что твиттер был связан с бразильскими выборами, потому что они освещали, например, актуальные темы в Бразилии. Трендовые темы, которые обычно показывали бы любой вирусный контент в твиттере в период выборов, в основном были сильно смягчены до такой степени, что отсутствовали органические тренды с более чем полумиллионом упоминаний, полностью отсутствовали в трендовых темах в Бразилии. Тем временем свежие хэштеги из предвыборного штаба Лулуса, которых менее 50. Упомянутые хэштеги просто попадут в трендовые темы через несколько минут после того, как они будут развернуты. Более того, у нас была такая ситуация, как я уже говорил, когда Маск изначально решил приобрести Твиттер, мы поняли, что Твиттер перешел в режим паники. И в течение одного дня многие аккаунты правого крыла и консервативного движения в Бразилии были мгновенно удалены из теневой полосы. Так что Болсонара в итоге получил 100 подписчиков в течение нескольких часов. Аккаунты таких конгрессменов, как Джин, Каролина или Пол Мартинс, за один день приобрели такое же количество подписчиков, какое они приобрели за три года. Вот и все. Мы видели здесь нечто подобное. И это подтверждает для нас, что имело место вмешательство. Да, не стыдно, потому что это якобы американская компания, я сожалею о том, что случилось с тобой в Бразилии. Родриго, спасибо, что пришел и рассказал нам о том, что ты обнаружил. Я ценю это. Джейн Фонда изучала климат, изучала изменения климата и обнаружила, что на самом деле все дело в ней. Теперь ты услышишь ее теорию.